<смех> Блять, куда хуй? О, сука. Похоже, это не бабушка Вадима. Всем привет друзья, я вернулся в дом черного копателя В прошлый раз э, ко мне в ловушку, по энергетическую ловушку Попался призрак Есть Есть друзья, попался Я думал, что на этом все закончилось И я избавил дом от паранормальной сущности После моего последнего визита мне позвонил тот человек, тот самый черный копатель, и сказал, что в доме продолжается паранормальная активность. Происходит все то же самое. Стук, шум, рычание, шаги. В прошлый раз, когда я проводил сеанс EGF, со мной общалась душа, пришедшая на звук свистка смерти. Эта душа сказала мне, что нечто сильное прогоняет ее с этого дома. Поначалу я решил, что это полтергейст, но когда начал монтировать видео, я понял, что столкнулся с более серьезной сущностью. Возможно, в мою энергетическую ловушку попалась именно та душа, которая общалась со мной по ЭГФ. Но что более меня удивило, когда моя ловушка сработала, паранормальная активность в доме прекратилась. Возможно, это был обман и та сущность хотела Показать, что она попалась в ловушку Тем самым, чтобы я прекратил сеанс и покинул этот дом Проведу сеанс эгф Постараюсь все же выяснить, сколько здесь находится сущностей И также, друзья, я постараюсь избавиться от них При помощи моей энергетической ловушки Так, друзья, вот спрашивали про кота Вот он Я спрашивал у Вадима, ну то есть у хозяина этого дома, он сказал, что это не его кот, но приходит к нему сюда. Вот эти шахматы. Когда Вадим ушел в другой дом, у него здесь есть неподалеку еще один дом. Где он находится в этом он редко сюда приходит приходит кормить кота и когда он говорит пришел вот эта шахматная доска стояла здесь как он зашел так все и было Итак, друзья, сейчас я буду здесь кто-нибудь есть из мира духов Кто вы? Кто вы? Вот я, твоя мама. Друзья, Владик это и есть, тот самый черный копатель. И похоже, сейчас с на связь вышла его покойная бабушка. Это не Владик. это его знакомый его сейчас здесь нет не, Что вернем? Что вернем? Какую фигуру? Где она? Где эта фигура? Что-то друзья, странное. Не знаю, сейчас будет ли она ходить в другой дом, там где сейчас Вадик находится. И спросить его про эту фигуру или спросить про его бабушку. Вы бабушка Вадима? Похоже это не бабушка Вадима Ты здесь? Сейчас я буду применять энергетическую ловушку. Но сначала все же я дойду до Вадима и спрошу про ту статуетку или что они там. Что она спрашивал, Фигуру. Про какую-то фигуру. Друзья, нужно устанавливать ловушку Срочно нужно сейчас Так друзья все Установил электроловушку Надеюсь что Сейчас оно попадется Точно мне нужно свисток смерти Так друзья, сейчас я Проводить сеанс Так, свист я уберу. друзья так друзья mm -hmm. один хлопок был все по ходу если эта сущность здесь оставалась одна То она попалась Сейчас я еще раз Применю свисток И посмотрим Нет Вторая. Вторая попалась. Сейчас еще раз применю свисток. Походу по ходу Тут в подвале так, можно Сейчас еще Сейчас я возьму ловушку и схожу в подвал так, вот. Там также применю свисток И включу ловушку Я сейчас спустился в подвал Я установил ловушку Пока что здесь тихо быть боится света. Сейчас включу ночную камеру так, все, сейчас. Переключаюсь на ночную камеру Как только услышу рык и приближение ко мне Включу ловушку mm Yeah.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 друзья у меня сейчас не получилось он когда ко мне приблизился он откинул меня и откинул ловушку свисток и лучше мне наверное, делать это перед входом чтобы сразу мне успеть выбежать если еще раз такая штука повторится сейчас я возьму свисток смерти и спущусь в подвал если честно очень туда не хочется лезть блин вот, реально очень очень жутко Покажись если ты здесь Так, можно еще сейчас пройти с тепловизором. Чтобы туда много света не попадало, я поставлю прожектор отсюда. Один будет светить. Чисто немножко подсвечивает мне, куда идти. А сейчас я пойду с тепловизором. равно везде. Блять. Куда нахуй? сука. О, это шесть. Нужно. Нужно включать ловушку. Так, все, друзья, включила я. Сам я буду находиться сверху. Теперь я применил свисток. Я буду применять свисток. О, рык. где-то там вдалеке так, нужно усилить усилить немножко ловушку но свет включать тоже опасно потому что это его отпугнет сейчас я быстро отпущусь усилил нет. здесь yes. Попал Попал друзья Попался Попался Сейчас я полностью туда спущусь Без света Чисто с ночной камерой Так, друзья, ловушка до сих пор включена Вроде все тихо Я полностью сейчас без света, чисто с ночной камерой Все, друзья, побыл я еще здесь полчаса. Тишина. Нет никаких больше звуков, ни рыков. В общем, ничего потустороннего больше здесь не обнаружено. Надеюсь, хоть в этот раз у меня все конкретно получилось. Ну, подведу итог. То, что здесь находилось несколько сущностей эти сущности э, хотели вернуть ту статуэтку вадим ту статуэтку бросил в озеро это он мне уже рассказал позже поэтому друзья вот эти сущности они приходили именно вот за этой статуэткой сегодня я поймал свою энергетическую ловушку три сущности в тот раз одну ну, возможно, там была душа. И, возможно, даже сегодня здесь какие-то были из душ. Но факт в том, что я все же поймал эту сущность, которая издавала все вот эти звуки, рычания, которая создавала вот этот шум в доме, раскидывал предметы. Надеюсь, друзья, что я все же освободил этот дом от потусторонней сущности. И теперь Вадим сможет жить спокойно На этом все Подписывайтесь на мой канал Кто еще не подписан на мой канал Dark Life Там выходят старые видео уже с переводом Также друзья мой телеграм-канал Ссылки в описании Все те кто хочет увидеть меня без маски Ссылка на Бусти будет в описании Всем спасибо друзья и всем пока